Продается дом на Южном поселке. 145 квадратных метров. Круглогодичное проживание. Расположен на дачном участке 4 сотки. Поселок Южный. Остановка улица Орлова, улица Фадеева. Улица Менделеева. Тихое место. Подъездные пути отличные. Дом Блочный. С применением керамзита. Круглогодичное проживание. Садовый участок ухоженный, ограничен забором. Есть качели для детей, футбольные ворота, крыльцо перед домом закрытое, растут плодоносящие деревья, кустарники. Дом уютный, теплый, имеется гараж в доме, три жилые комнаты, есть и балкон, полноценный подвал, имеется электричество, вода, канализация, газ напротив, провести можно, дом уютный, теплый, школы, садики, рынок рядом.